Всем привет! Давненько не был обзоров, с вами канал Мобили И сегодня я представляю обзор вот этого замечательного смартфона Смартфон Xiaomi Mi 5 Кстати, это флагманский смартфон 2016 года, между прочим А у меня таких на обзоре не было Если будут какие-то проблемы со звуком, то не обращайте на это внимания Просто нужно пет мне петличку Сегодня рассмотрим этот смартфон поближе, узнаем фишки этого смартфона, оценим качество его съемки и я вам расскажу комплектацию этого смартфона. Не расскажу, а покажу даже. Сейчас давайте все-таки откроем эту коробку. Вот так вот она выглядит. Вот сбоку. Вот сзади. открываем вот наш смартфон лежит вот он беленький белого цвета его цена 18 тысяч рублей грубо говоря не гарантия по моему на год ну вы все видите Дальше у нас инструкция и скрепка. Это для открытия слота для сим-карты и карт памяти. Здесь у нас находится провод USB Type-C. Это же у нас флагманский смартфон. Такой кабель Type-C здесь все понятно дальше идет у нас адаптер вот он в матовом пластике и мощность его 0,5 ампер слабоватый адаптер дальше инструкции и все остальное все положим в сторону сейчас все будет вот наш смартфон пожалуй я начну свой рассказ с предыстории бренда Xiaomi Xiaomi была основано 8 партнерами 6 апреля 2010 года. 16 августа 2010 года Xiaomi официально запустила первую MIUI прошивку, основанную на Android. В апреле 2014 года компанией было объявлено о начале расширения на международные рынки 10 стран, включая Россию. В феврале 2016 года был представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 5. А сейчас я вам расскажу фишки этого смартфона. Некоторые фишки они могут быть и у других смартфонов та такой же ценовой категории, но я думаю, по сравнению со смартфонами, которые стоят 10 тысяч, то это вообще какой-то ноу-хау. И первая фишка у нас заключается в том, что мы можем делать скриншот тремя пальцами. Так вот делаем грабли вниз и все, скриншот сделан. Вторая фишка этого смартфона это сканер отпечатка пальца. Он находится на этой клавише Home, его можно отключить, а показывать я вам его, конечно же, не буду. Третья фишка этого смартфона это его встроенный антивирус. Заходим в настройки. И нас интересует вкладочка хранилище. Заходим отсюда, через очиститель, вот он очищает, очищает, и у нас есть здесь антивирус. Нажимаем на него, и мы можем сканировать. Кстати, поддержка Avast, представляете? Нажимаем сканировать, и у нас сканируется приложение. Сейчас сканирование произошло быстро И как видим, ничего здесь не найдено Зато не нужно скачивать дополнительные антивирусы И это плюс А четвертая фишка этого смартфона Это встроенный очиститель Тоже заходим в настройки И все туда же Заходим в хранилище И вот снизу После памяти у нас есть очистка выбираем и все вот отсюда мы попадали уже в антивирус тут можно удалить приложение и дипклеем вот здесь памяти доступно почти 15 гигабайт пятая фишка это встроенный монтаж видео находим любое видео заходим на него кликаем и у нас здесь есть изменить нажимаем сюда и у нас открывается такое маленькое меню монтажа подгонка здесь мы можем обрезать какой-нибудь объект например сделать его очень коротким можем поставить любой фильтр на наше видео здесь довольно таки неплохой выбор черно-белый можно сделать все на ваш вкус дальше текст можно здесь прикрепить дальше аудио также можно выбирать из своей библиотеки любой трек такой вот монтаж видео хотя маленький хотя маленький монтаж видео но хоть какой то есть хотя бы обрезать можно шестая фишка это у нас встроенное приложение погода для этого нам нужно разблокировать экран, включаем интернет и заходим в приложение, вот здесь у нас погоду. текущая погода 26 градусов, здесь мы можем посмотреть прогноз на завтра, на воскресенье, на понедельник и вторник. Это у нас почасовой прогноз, дальше у нас это Ветер с какой скоростью дует, давление и даже есть индекс ультрафиолета, представляете? Здесь подробнее, это на сайт зайти можно. В общем такое приложение, простое, но зато показывает погоду. Седьмая фишка, и это у нас про батарею. Заходим как всегда в настройки. И чуть выше хранилища здесь есть батарея и производительность. Заходим сюда. Нажимаем на батарею. И нажимаем проверить батарею. У нас здесь показывается температура, текущая батарея и емкость 3000 мАч, между прочим. Нажимаем проверить батарею. И у нас если есть какие-то проблемы, то он устраняет их. Но я считаю, что это понижение частот либо памяти, либо процессора. Другое объяснение я дать не могу. Восьмая фишка – это наличие индикатора разных цветов. Сам индикатор находится примерно вот здесь. Примерно в этой зоне. Чтобы изменить цветовую гамму нашего индикатора, заходим в «Настройки» ищем вкладку дополнительно чуть ниже хранилище дальше у нас ищем индикатор заходим сюда и мы можем здесь менять цвета вот например цвет индикатора уведомлений можно поставить синим, красным хоть фиолетовым цвет индикатора вызов то же самое и здесь то же самое. А можно его вообще отключить. Девятая фишка этого смартфона, это наличие NFC. С помощью NFC можно ставить различные NFC метки. И также основная особенность, это можно зайти в Android Pay. То есть можно оплачиваться прямо в одно касание. Заходим в Android Pay. Такой вот значок. Интернет у нас подключен здесь расплачиваетесь одним касанием нажимаем начать отсюда вы можете сфотографировать номер своей карточки или ввести вручную дальше уже сами все заполняете и пользуйтесь android Pay. десятая фишка и последняя это у нас наличие икпорта он у нас на находится вот здесь вот икпорт с помощью экпорта можно управлять телевизором, там, например, кондиционером, телевизором, насчет кондиционера я сомневаюсь, но телевизором можно, можно управлять. Для этого мы разблокируем смартфон, заходим в приложение Mi Remote, оно будет уже установлено, и кстати, Android Pay тоже нужно устанавливать из Play Market. Заходим в Mi Remote и вот у нас, нажимаем здесь вот плюсик и можем добавить любое устройство, там телевизор, мибокс, если у вас есть вот гаджеты от Xiaomi, фан, то есть вентилятор и многое другое. Также через их порт можно передавать файлы, олдфаги помнят, сенсорная кнопка назад кнопка Home и также сканер отпечатка пальца, кнопка функции, динамик, микрофон, USB Type-C для передачи данных, лоток для сим-карты и для SD-карты, то есть можно поместить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и SD-карту. Фронтальная камера на 4 мегапикселя разговорный динамик, датчик освещенности и логотип Mi. Кнопка питания, качелька громкости икпорт, e 3.5 для наушников, логотип Mi, камера на 16 мегапикселей, двойная вспышка. Теперь я вам покажу внутренний функционал этого смартфона. Покажу кратко. Здесь у нас музыка, чтобы проигрывать ее, инструменты. Здесь у нас есть часы, здесь будильник, часы, секундомер и таймеры есть. Это диктофон, к нему нужно разрешение. Камера здесь находится и компас. К нему тоже же нужно разрешение. Есть калькулятор. А вот здесь находится на коробке технические характеристики этого смартфона. Можете сами посмотреть. Из основного здесь 32 гигабайта встроенной памяти. И 3 гигабайта оперативная память. Камера здесь. Основная 16 мегапикселей, а фронтальная 4 мегапикселя. И это немножко огорчиво, мягко говоря. Вывод про Xiaomi Mi5. Этот смартфон флагман прошлого года, но он все еще на момент 2017 года не потерял свою актуальность. Хочу отметить то, что... Когда включаете смартфон и смартфон белого цвета, здесь присутствуют рамки. Вот Это черная рамка. Она бывает, людей раздражает, и из-за этого бывают даже такие случаи, то что люди покупали смартфон черного цвета. Тупо из-за того, что им раздражали эти рамки. Но мне лично эти рамки немножко раздражают, но я думаю, что к этому можно привыкнуть. Говорят свой слухи то, что батарея Xiaomi Mi 5 она перегревается. И поэтому сделали охлаждение батареи опционально. Которая встроена уже. Ничего качать не нужно. И на Xiaomi Mi 5 можно подобрать вполне неплохой чехол. Например, вот этот. Тоже его легко вставлять. И вот. В принципе, можно подобрать чехол под этот смартфон. И с ценой почти 18 тысяч рублей, я думаю, этот смартфон отвечает своей ценой. То есть цена и функционал здесь все соответственно. Хоть нет каких-то сверхъестественных функций как у всяких S8 и тому подобное, но это хороший смартфон. Я думаю, даже его стоит взять. С вами был канал с и как это сейчас модно говорить, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем до свидания и всем пока! So mm -hmm.